сегодня мы продолжаем играть в паркур майнкрафт башня ада но ну, это именно я так называю башня ада а на самом деле это не так называется под прошлым видео вы направили ну там где башня ада направили два лайка ну мало просмотров а сеть а вот видео то что скайблок вы не набрали из-за этого я сейчас снимаю вот это но мне это даже и нравится Н нравится вот так вот Я всем проснулся, день заснул. Основ... 11... Я надеюсь, меня сейчас слышно и видно. Потому что всегда, когда я ставлю на паузу... Поверьте, а звука. Меня плохо слышно. Ясно. Ладно, следующее видео в этом дне будет получше. Надеюсь. Да блин, что я не могу залезть? Оп, о, залез наконец-то. не раз ну, ладно так вот тут я не могу слезть вот тут тоже нет М -м. тут ничего нету только поэтому можно пройтись сюда я не могу зайти а -а -а, вот куда дорожка ведет все, ясно. Угу. Оп. Ага, это вот тут. Сейчас мы вернулись на ту же локацию. Я думаю, вот сюда можно. Простите за мой голос. Я просто недавно проснулся. И еще чуть... Не знаю. после недавно проснулся. Нет, не успел, не смог. Из За вот этого, не вот эти слизни блоки и не люблю. Сейчас с них прыгать. Оп, оп, оп, оп, оп, ляп. вот сюда, вот сюда, вот сюда и обратно вот сюда. Нет, вот сюда так попал на этот блок и теперь сразу опять ладно еще раз раз второй третий или четвертый уже раз какой теперь вообще даже не смог залезть просто взял и упал на равном месте Ну ладно, еще раз попробую. Хоп. Это вот сюда. И сообщение пошло. Откуда я не знаю. Сейчас посмотрю. Все посмотрел. Так, теперь я думаю, это вот сюда надо. Во, да? Теперь это вот сюда. И вот сюда. А этот момент я помню. Тут вот так. Оп. Этот момент я прошел не с первого э, раза. Ай, вот тут особенно я и умирал часто. Все, я прошел этот момент. Ай, я ударился бы что-то. Ладно. Оп. Оп. Оп. Я думаю, меня не слышно. Хотя если вы меня слышите, значит, меня слышно. И оп. Мне все равно придется все это вылаживать. А как мне дальше? Да, нет. Из не отсюда. Отсюда мне не надо возвращаться, вроде как. А, вот, увидел дальше это вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда так дальше это вот сюда может вот сюда нет вот сюда точно не надо ну ладно вот сюда пойду -ка. пойду вот сюда Конечно, это вот сюда. Я думаю, получится. Да, получилось. Мы еще раз на эту локацию так думаю. Залезем, да. Потому что я думаю, зачем тут фонари. Конечно, могут фонари и так, и так быть. Все. А. ладно. Оп. Я думаю, зачем нам эти факелы? Ну, эти блоки освещения. Оказывается, я вот для вот этого. Сек, это я хоть как припоминаю, как проходить. Да. Вот тут я очень много умирал. Сейчас могу и не умереть. Вот эти штуки я не люблю. Я из-за вот этих штук падаю в воду. Так, теперь дальше куда? Ага. Оп, на середину попал. И вот эти... М -м -м -м. Эти штуки я тоже не люблю. А, ну уже будем прощаться. Нет, блин. Через 5 секунд. А, ну, все равно. А, ну, ладно. А, ну, тем пока. С вами был Crystal Minecraft. Сегодня мы продолжали играть в паркур Ада. Башня Ада. Всем пока.